Доброго времени суток, уважаемые подписчики и новые зрители канала ДНН Спорт. Сегодня мы расскажем вам, а также покажем процесс изготовления помоста тяжелоатлетического тренировочного, состоящего из клееного боруса. Помост представляет из себя квадратную сборную платформу, состоящую из 12 деревянных секций, одинаковых по габариту, но отличающихся по конструкции. Они фиксируются относительно друг друга и стянуты шпильками и гайками. В центральные секции врезаны амортизационные дорожки, составные или цельные, в зависимости от размера помоста. Данные изделия предназначены для проведения тренировок по тяжелой атлетике. Технические характеристики. Комплект поставки. Процесс изготовления. В происходит отбор брусев из массива сосны. По технологии клееный брус конструкции задают необходимые размеры, чаще всего это 3х3 на 0,1 метр. Избавление от сучков и выдалбливание отверстий под резиновые вставки. Сверление отверстий для стяжки с помощью шпилек. Шлифовка. Сборка. Ставка резиновых пластин. Проверка помоста на прочность. Разборка, упаковка и отправка. Правила монтажа. Секции уложить на чистую и ровную поверхность спортивного зала площадку или подиум, в порядке возрастания номеров маркировки на торцах секций с зазором 200 мм по стыку. Выровнять секции по торцам, аккуратно сдвинуть до упора, соединить шпильки длиной 2 метра и 1 метр между собой соединительными муфтами и затянуть до упора. Ставить набор секций по 3 собранных резьбовых шпильки и накрутить внутри гнезд гайки. Уложить в платформу резиновые амортизаторы и после этого стянуть всю конструкцию до образования монолитной платформы. Разборку производить в обратном порядке, переносить собранную платформу запрещается в избежании ее повреждений и травм людей. Меры безопасности. Переносить секции платформы разрешается не менее чем четырем взрослым мужчинам на цельнометаллических стальных стержнях ручках диаметром 20 мм и длиной не менее 1300 мм. Стержни должны быть вставлены в крайние отверстия секции и выступать с каждой стороны не менее чем на 400 мм. Переносить или поднимать собранную платформу запрещается. Гайки должны быть затянуты до отказа. Установка под них шайб обязательно. Перед эксплуатацией каждый раз проверять надежность фиксации резиновых ароматизаторов в гнездах секциях. Условия эксплуатации и правила хранения. Помост должен эксплуатироваться в проветривых помещениях при температуре воздуха от плюс 10 до плюс 30 градусов Цельсия и относительно влажности воздуха не более 70%. Помост Должен устанавливаться на массивной горизонтальной площадке, фундаменте, на расстоянии 2 метра от отопительных приборов, окон и дверей. Хранение отдельных секций по мосту в разборном виде должно производиться в один ряд в положении на ребро. Если данное видео было вам интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии.